Встречайте Новый год у телевизора Вам женщина станцует в парике Пока моя ракетная диезия Еще не переходит в ПОВБГ а перейдет и все вокруг изменится, окончится а бравурный переплес, и женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз. Я телек унесу в бомбоубежище, я сяду возле черной кнопки пуск, изделие изящное и нежное. Америку отправит срочный груз, И в этой вот дуэльной ситуации, покуда не дошел ответный зал Я на экране радиолокации Увижу танцевальный телезал, Танцуют минитмены и титанчики. Сержант Поларис, Атлас, Посейдон, В Америку звоню, здорово, мальчики. Фейскульт «Привет!» звучит в ларингофон. Я спрашиваю, как изображенницы All right, ушки в ответ, and что у вас? Изделия находятся в движении, And мы пустили весь боезапас. А, я кричу, какую вижу женщину! Они кричат, не слышим, повтори! Или экран до да черточки уменьшенный, со мной синим пламенем горит. Встречайте Новый год у телевизора, вам женщина станцует в парике, но знайте, что ракетная дивизия готова к переходу в Повобег. А -а -а. Перейдет и все вокруг изменит. А кончится бравурный перепляс И женщина веселая оденется В красивый номерной противогаз